Типа людей, пап, у кого есть Бибот, у кого его нет. Приветик. Прости, я попал в кадр, но на это есть фильтр. Like sun, То есть без Бибота общаться уже невозможно. Да, пап, ну так и есть. Но я не хочу, чтобы ты сидел в гаджетах. В этот... О, пап! Got... ты все-таки купил. Ага. Привет, Барни. Я твой лучший друг за пару секунд. Барни, твой бибот какой-то очень странный. Я бибот, Барни. Придете в мой тайный сарай, чтобы его хватить. Нет, нет. Так, Рон, у тебя не хватает части кода, так? Идиот! Ты должен все узнать обо мне Волосы каштановые, рост метра пятьдесят Метр восемьдесят лучше Проще до всего доставать создан, чтобы искать друзей Запрос друзья, запрос друзья И он совершенно бесполезен, если этого не умеешь. Он мне голову оторвет Нельзя отрывать головы, будут проблемы Ладно, нельзя отрывать головы у меня нет жестких настроек безопасности. Скопируй! Найди этот код! Разблокируй! Разблокируй! Разблокируй! у у <связь> <связь> разок. Проверить что? Я не оставлю тебя здесь. Тебя тут же отправят в дробилку. Поведем в дробилку вместе. Нет! Дробилка — это не весело! О! Не весело! Где? <связь> Он сейчас. Найдите преступника. Нам больше никто не нужен. Сейчас у меня тоже есть друг. Это печально. И еще трагично. А, надо подождать. Нет проблем. А -а -а! Нам <many> весело со мной. Эй, парни, как твой бибот? Держите руки. Так, чтобы я их видел. А -а -а! А -а -а -а! Может быть, выключить его и снова включить? <звы>